Спина болит? Где юнит? Вот. Поясница? Поясница. Шея Боясница. болит, да. Голова болит. Долж сижу, по концу, увалились, потому что спина а -а -а. болит. И еще вот где копчик, вот здесь, Боясница. вот в этом месте болит У -у -у. очень. Локти тоже. Вчера ночью очень сильно болели. Приятно, да? У -у -у. Здесь не так вот здесь приятно, да. Кого-то синячок. Что ж, сюда влево пережал Здесь позвонок вылетел сюда. Как, -как горд торчит тут. Вот. Sí. Да, да, я знаю. Я знаю. знаю. Да. Быть, да. Угу. Сутультесь, Рим. Угу. влево, у нас все влево, из пусто. Дело странно напряжено. А пальцы не имеют? Не имеют. Не имеют? Да. Вот это на вас. Направо, налево. Налево и поднимется. на правый. Все вылезти у нас. Чувствую, ну, тут же не дадите жару. Тут больно? Да, ну... Сейчас. Здесь поясница Пустика. вылезла, что-то тяжелое подняли. Раз, Май. два, три. Так, и здесь, тут. Тут поясничка. Сейчас буду нажимать вам по точкам. Вы будете говорить от 1 до 10. Ощущения болевые, хорошо? Вдох. Вот болит, да. Тут есть, да? Ага. Здесь? Вот, да. Тут Я есть, чуть -чуть, да? Чуть -чуть, Сколько? Ну да. три тоже, да. Трочка, вот, да? да? Значит, здесь, здесь, так. Здесь? Да, о, Сколько? болит. Сколько? Ну, есть 5, наверное. Здесь? Тоже. Пятерочка, да? да. Здесь? Да. И есть сколько? А, ой, здесь сколько? вот, да. Шестерку. Uh -huh. Здесь? О, о, о. Сколько? Тоже так. Здесь? Болит. Сколько? На тройку. Здесь? Тоже на тройку. Здесь? Нет. Здесь? Болит. Вот, три-три-три. Угу. Тут так. одинаково. Вот сейчас поясница болит. Угу. Щелкот, да. Щелкать, да? Дай, дай, дай, дай. Просто страшно. Вот. У вас была вот левая сторона вся в спазм помнишь, да, я вам говорил. Щеки красные. Шея греча сейчас? Угу. Все. Тепло осталось раз. Все вот как влад Тепло, да. Тепло, да? Вдох. Выдох. Выдох. Ай. Ай. Вот. Раз. Два. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Вот Ой. Да? вот. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Есть? Нет. Вдох. Выдох. Есть? Нет. Не болит. А? Не болит. Не болит. Здесь? Нет. Здесь было, у вас тут было и тут да. было. Есть? Нет. Здесь? Вот сильно жму. Нет. Есть? Нет. Тут? Нет. Здесь было? Да? Да. да. Здесь? Да.